анекдот клиент в магазине похоронных принадлежностей рассматривая гробы задает вопрос по родовцу скажите пожалуйста а какой гроб лучше выбрать продавец трудно сказать вы знаете ну цинковые они более долговечные а деревянные полезнее для здоровья что не смешно да ладно Поставь, ну и в комментарии. Угу. С вами был Желтый Мужик.